Здравствуйте! Сегодня я хотел бы поговорить по поводу санкций. Как мы все с вами видим, у нас повсеместно компания заявляет о введении санкций. Причем санкции вводятся по принципу российского гражданства. То есть все, кто из России, попадают под санкции. Все, кто не из России, не попадают под санкции. Так в настоящий момент наблюдается уход компании с рынка и отказ от выполнения своих гарантийных обязательств или продажных обязательств. Например, компания Apple прекратила обслуживание функции Apple Pay для россиян, что на самом деле является обманом потребителей. Соответственно, эта функция декларировалась при продаже устройств, После продажи компания отключила эту функцию, исходя из каких-то своих политических взглядов. Что по российскому законодательству недопустимо. И карается. Называется обман потребителя. Они заявляли работу этой функции при продаже. Сейчас они ее в связи с каким-то своим желанием, своими прихотями, европейской солидарностью ограничили. Соответственно, компания Apple Pay изначально... Перестала обслуживать мастер-карты Visa, а с 24 марта перестала обслуживать и карту МИР. Соответственно, пользователи устройств лишены возможности платить за облачное хранилище, приобретать программное обеспечение, приобретать медиа-контент. И, в общем, функция устройств после этого стала существенно ограничена. В настоящий момент мы подготовили иск компании Apple, поскольку я являюсь пользователем порядка семи устройств Apple. Соответственно, на следующей неделе мы планируем подать такой иск. Требование денежное. Денежное требование основано на обмане потребителя, которое они фактически совершили. Соответственно, с капиталистами можно... Общаться только на одном языке, на языке денежных средств. Как говорили классики, нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300% прибыли. Так вот эту прибыль и нужно уменьшать компаниям, которые объявили геноцид россиян, присоединились к общеевропейскому тренду по геноциду россиян. Это все маразм крепчает, и поэтому это надо прекращать. Прекращать это можно, используя те же самые европейские ценности, которые мы навязывали. То есть, обращение в суд. 30 лет нам они говорили, что эти ценности очень важны. Но, как выясняется, когда речь идет о россиянах, эти ценности не так важны. А если пойдет речь о европейцах, конечно, крик будет очень большой. А на россиян как бы, это все нормально. Поэтому мы готовим на самом деле иск. И мы с удовольствием бы подали коллективный иск компании Apple. Но для этого нужен коллектив. Если кто готов поучаствовать в этом перформансе, может оставлять комментарии и контактные данные под, под этим видео. И мы с удовольствием исполним вашу волю по обращению в суд с коллективным иском компании Apple. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.